Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, общий тест обновления 1.19, здесь нас ждет экспериментальное оборудование, новая фишка, ну, здесь про это много информации, сейчас будем читать, разбираться. Также режим аркада, ну, это в игре у нас уже э, было, не знаю, там, э, ну, возможно, какие-то изменения, ну, я даже в, этот, в эти режимы не играл, не заходил, ну... Примерно в общих чертах знаю, что они из себя представляют, да, в новостях я про это еще и до этого читал. Так, также доработки балансировщика и новые тут танки, в основном низкоуровневые премы, но есть и восьмерки. И даже вот здесь написано «десятка премиум», ну, может это, да, пока что на тесте, потому что у нас десятки, если в игре и присутствуют, только акционные, да, они не дают прибавку к заработку в кредитах, а только... В опыте. Ну, начнем с самого интересного, экспериментальное оборудование Будем читать сейчас, что здесь про это пишут разработчики Так, мы хотим, чтобы у игроков было как можно больше возможностей для настройки техники под свой стиль игры Да, то есть это что-то, ну, похоже на механику полевой модернизации, да, где нам какой-то бонус, ну, то есть дают какой-то плюс к ТТХ технике и какой-то минус, да, там на выбор у нас получается, но ну, это что-то... на это будет похоже, а, но, я так понимаю, будет вставляться в обычный слот модернизации, да, куда мы сейчас вставляем, к примеру, там досылатель, там турбонагнетатель, ну так далее и тому подобное. Так, экспериментальное оборудование поможет дополнительно повысить значение ключевой для вас характеристики за счет другой, которая не столь критична. Вы получите больше возможно для настройки своей машины, при этом оставаясь на пике эффективности. То есть, каждую машину, вроде как, да, будет затачивать сам под себя, кто любит сидеть в кустах, будет, соответственно, <laughs> повышать параметры, которые способствуют такому геймплею, ну, и, ну, смысл... Понятен. Так, экспериментальное оборудование имеет набор из двух или более характеристик, ну да, как в полевой модернизации, да, у нас там так, такая же фигня. Так, его нельзя купить ни во внутриигровом, ни в премиум магазине. Оно станет наградой за различные игровые активности и события. Мы дополнительно уведомим вас, когда оно будет доступно. У вас будет много возможностей получить это оборудование уже в, в этом году. Оно станет частью заслуженной награды и события новогоднее наступление. В 23 году экспериментальное оборудование будет среди наград сезонов боевого пропуска. Во время общего теста вы будете получать экспериментальное оборудование после первой авторизации в игре каждый день и в качестве награды за выполнение боевых задач. Вы сможете опробовать различные комбинации, ттт, ттт. Так, уровни. У этого оборудования будет три уровня то есть первый уровень ну так понимаю да базовый то есть оно соответствует штатному обычному оборудованию которое у нас есть второй уровень это уже будет как трофейная э, после наладки и третий уровень это уже усовершенствовае боновое оборудование так, компоненты. Игроки будут получать экспериментальное оборудование. Уровня наладки 1 уровень можно поднять с помощью компонентов новой игровой сущности, получаемой при разборке экспериментального оборудования. Количество компонентов на выходе будет зависеть от типа и уровня наладки различных экс экспериментального оборудования. Число компонентов, необходимое для наладки, также будет различаться. Для повышения уровня наладки с 1 до 2 всегда будет требоваться меньше компонентов. Ну, логично, чем для повышения со второго до третьего. Так, механики экспериментального оборудования. Есть основной и дополнительный бонус. Основной бонус отражен в первых параметрах. Мне, да, вопрос просто интересный. А минусы будут, да, как в полевой модернизации. Если это бонус от турбонагнетателя, то установить аналогичный вид оборудования на машину нельзя. Дополнительно, ну то есть одинаково, да, к примеру, там дает турбонагнетатель у нас прибавку к мощности двигателя, если это экспериментальное оборудование тоже дает прибавку к мощности двигателя, то есть установить турбонагнетатель и экспериментальное оборудование будет нельзя, да, то есть придется чем-то пожертвовать. Так, дополнительный бонус может быть от других видов оборудования, одного или более, или от различных механик. Дополнительный бонус не может включать в себя эффект оборудования, от которого он взят, например, восстановление ходовой после ремонта от улучшенной закалки. Экспериментальное оборудование, сочетающее бонусы двух видов оборудования, подходит только для машин, на которые можно установить оборудование каждого из этих видов. Например, экспериментальное оборудование с бонусом, ну то есть, да, нельзя установить досылатель, к примеру, на а, технику, у которой есть барабан. Также и с экспериментальным оборудованием будет, да, если она дает бонус к перезарядке орудия, то есть на барабанную машину мы установить это оборудование не можем. Так, также это оборудование не получает дополнительный бонус от слота, вне зависимости от своего уровня наладки. Экспериментальное оборудование не делится на классы, то есть, да, его можно установить на машину любого уровня, начиная со второго и, ну, вплоть... До десятки. Так, для отдельной единицы экспериментального оборудования набор характеристик не меняется при повышении уровня наладки. При повышении уровня наладки значения одной или нескольких характеристик могут увеличиваться, но никогда не будут уменьшаться. Вес характеристик может быть разным. 80% эффекта орудийного досылателя и 20% эффекта стабилизатора вертикальной наводки. 60%, 40%, в общем и так далее Стоимость демонтажа экспериментального оборудования Для уровня наладки 1 1 демонтажный набор Или 10 золота Для уровня наладки 2 Здесь просто написано 100 компонентов То есть, да, чтобы его снять Надо 100 компонентов А чтобы эти 100 компонентов получить Надо, в общем, тоже Да, Не просто так это все получается Короче, надо внимательно, да, ставить Чтобы потом не пришлось его не, ну кто-то может, да, вот это лучшее оборудование, там с одной машины на другую перекидывает по мере надобности. Ну и для уровня наладки 3, то есть самое улучшенное 300 компонентов. Есть, ну, подождем, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Ну, что-то да получится. Едем дальше. Так, аркада. Для технического тестирования запущен режим аркада. Доступны два подрежима из предыдущих запусков. Эффект неожиданности и спокойствия. Они не будут доступны на основных серверах после выхода обновления. Два подрежима доступны одновременно, а награды будут выдаваться через отдельный интерфейс задачи аркады. Так, доработки балансировщика. В своих первых боях новички не будут пересекаться с опытными игроками. То есть балансировщик будет... Да. Смотреть, а то есть у нас игроки, которые любят на низких уровнях играть большое количество боев И даже иногда на высокие не идут Я тоже видел такие аккаунты, да, там есть там десятки тысяч боев, к примеру, на втором уровне Ну, с кем просто такие игроки тогда, получается, будут играть, не знаю, друг с другом, да Ну, кто-то может просто твинков делает так, поугарать там в песочнице так, техника. СССР добавлена машина СУ-2122, ПТ-САУ пятого уровня. Это у нас уже пошли, это премиум машины. То есть, да, здесь что необычного? Ну, в принципе, у нас в игре уже есть эта механика. Это ПТ-шка будет с двумя стволами, да, как советские тяжелые танки там, а то, как он... с какого они там с восьмого уровня начинается, не помню. Так, также добавлена машина немецкая ПЗКПФВКВ-1, то есть КВ-1 немецкий, да, с, я так понимаю, да, ну как КВ-1, только что с немецким там каким-то орудием. Здесь, кстати, ни параметров, ни ТТХ, техники, ничего нет. Также добавлена машина А-25 Харри Хопкинс, это ЛТшка четвертого уровня, не знаю, зачем столько низкоуровневых премах, не знаю, кто-то может любит на них играть. Так, итальянская э, машина М16-43 Сахарина, это у нас СТ-шка третьего уровня. Ну вот уже дальше поинтереснее. Это американская Т-32М, тяжелый танк восьмого уровня. Жалко, что ТТХ никаких нет. Есть просто картинки, да, но он, вот этот танк похож на, например, т 32 а, ну это и есть т 32 м да, то есть модернизированный, там может у него какие-то будут да? отличия все-таки по тактико техническим характеристикам. Так, и вот, самое интересное, китайский тяжелый танк 10 уровня 116F. 3, и здесь в скобочках написано премиум танк. Ну, возможно, он премиумный, только пока что находится на общем тесте, да, потому что в игре у нас все-таки премиум десяток нету, даже в кораблях нету премиум десяток, есть только девятки, да, в танках кстати, девятки не так давно стали а, появляться тоже у нас, да, сейчас сколько у нас, по-моему, две премиум девятки в танках имеется. Ну, у меня вот, к сожалению, нет ни одной, ну, хотелось бы. Так, и также добавлена заслуженная награда Ветеранам на 22-23 год, что за награда пока, ну не знаю, да, ну как в том, в том году, в позапрошлом, да, там всевозможные игровое имущество, там, в общем, такие полезные бонусы, которые от себя ничего не требуют, да, просто в игру зашли, бонус получили и все, да, не надо даже там для этого играть, по крайней мере, раньше так было.